С чего начинать настраивать свой путь в вашей школе? Прежде всего с понимания, что вы хотите приобрести, зачем вам нужно обучение. Всего вам доброго. Намерение. Сначала должно быть сформировано намерение, потому что это самое главное. Методики, которые вы будете проходить, изучать согласно схеме, это все ляжет на платформу намерения. Если намерений нет, то обучение будет рвано. То, что мы говорим людям на самом первом курсе, запишите, ради чего вы сюда пришли. Пусть это глупое желание, которое вы через год прочитаете скажете, бать, ну ужас, это я хотел, я умный, интеллигентный человек, как я мог хотеть вот этого вот. Вот этого вот я точно не мог. И всегда надо себя уважать за то, что у вас было намерение, которое заставило вас начать меняться. Поэтому первое, с чего надо начинать, это с намерения. Зачем вам это надо? Поставить себе вектор. Пусть короткий, пусть на определенные вешки, пусть до обозримой вешки, но поставить себе этот вектор. Ну а дальше по предлагаемой схеме. Она классическая, проверенная. Много ей тысяч лет, никто ничего не придумал, просто взяли старое учение, переработали его на, сегодняшний, на сегодняшнюю нашу психику, на сегодняшнюю нашу систему жизни, на сегодняшние наши реалии вплели его в сегодняшние реалии, но это очень проверенная система развития от простого к сложному. Итак, степ-бай-степ, шаг за шагом, вы будете обучать себя. Хотите заниматься в коллективе, занимайтесь в группах. Нравится вам самостоятельное обучение? Занимайтесь самостоятельно, индивидуально, в своем темпе. У нас для каждого есть свои возможности, Никого, никто строем у нас тут специально не ходит. И только так и никак иначе мы никогда никому не говорим. Постарались предусмотреть все и под любой ритм, и под любую возможности и временные и финансовые и э, силовые то есть у кого как есть возможность обучайтесь да? всегда есть возможность задать вопросы на форуме не всегда успеваю отвечать быстро но есть коллеги которые меня очень здорово выручают коллеги наши преподаватели вот они помогают вам справиться с, со сложностями я когда у меня есть возможность также Включаюсь. В любом случае помните, путь развития собственного сознания это всегда путь индивидуальный и никогда нет повторов. Все идем вроде бы как по одной схеме, а к результатам каждый приходит свои. И это самое главное, чтобы вы помнили, что у вас не должно быть точно так же, как у соседа. какому бы результату вы не пришли, это будет только ваш результат, который будет утверждать только ваши права и только вашу бытийную массу и ничего либо другое. Поэтому поставьте себе намерение, поставьте себе цель, и вы обязательно ее достигнете. Потому что у нас всегда так бывает. То, с чем приходят слушатели, ученики в школу, всегда все бывает достигнуто. Рано или поздно, так или иначе. Потом поставите себе следующее намерение, следующее намерение, следующее намерение, от вектора к вектору, от вектора к вектору, от вешки к вешке, от результата к результату. Но сначала намерение, а потом движение. Вот это вот запомните, а не наоборот. Ввязываемся в драку, а там видно будет. Это неправильный подход. Правильный подход знать зачем. И тогда вы сможете заниматься и по методикам нашей школы, и по методикам любой другой школы, и никакая школа вам не навредит. Вот это абсолютно точно, если вы усвоите принцип. Сначала ваше намерение, а потом навязываемая вам теория. И это самое главное.